здравствуйте уважаемые садоводы любители приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим об одном явлении которое можно обнаружить практически в каждом саду особенно если у вас растут взрослые деревья это мхи или шайники которые вырастают на стволах деревьев всегда возникает вопрос что с ними делать это благо вред или э, нейтральное явление на которое не стоит обращать внимание Дело в том, что мхи и лишайники, вырастающие на стволах, никакого вредного влияния самому дереву не приносят совершенно. Это может быть проблема эстетическая кому-то может быть просто не нравится, что они растут на стволе, но на самом деле э, вреда дереву они не приносят. Единственное, о чем можно услышать, это то, что мхи и лишайники могут являться источником накопления инфекции внутри себя. Но на самом деле эта теория также множеством экспериментов не подтверждается. Э, в то же время можно найти советы, когда э, говорят о о том, что нужно их убрать механическим способом каким-то уничтожить. На самом деле, такой механический способ уничтожения мхов и лишайников приносит больше вреда дереву, чем пользы, потому что как раз при уничтожении всевозможными щетками, металлическими скребками вы наносите на кору раны, и это является воротами для инфекции, для инфицирования дерева. Если вам уже мхи и лишайники на стволе дерева совершенно не в моготу, то при выполнении Откореняющей обработки по весне, о которой мы поговорим с вами позже, вы должны приготовить 3% раствор железного купороса. Это 3 грамма купороса на 100 мл воды, или 30 грамм на литр, или 300 грамм на ведро воды. И либо пульверизатором, если у вас большая площадь покрытия мхами и лишайниками стволов, или кисточкой нанести на зону роста мхов и лишайников этот раствор, они почернеют и постепенно погибнут и отвалятся сами, когда высохнут. Между прочим, этот же самый способ прекрасно подходит для борьбы с пхами в газоне. Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш канал Процветок, и мы дадим вам знать о самом важном, что нужно сделать в саду, в огороде и в цветнике.